Рамзан Ахматович, вы как меня нашли? Легко. А ты думал, что, не найдем? Я ему говорю, мы приехали, давай мне 300 рублей, давай, за атакси, понял? Он мне говорит, давай, я тебе долму дам. Я говорю, долма мне зачем? У меня дети, мои дети, бабки давай мне. Черный. Ты кому сказал черный? Братан, это мне. Нет, это он мне сказал. А нет, он... нет черный, это он мне сказал. Как ты черный? Ты на смотреть на черную. Нас же черножопыми называли. А ты у вас только жопа черная, братан. Вам повезло. Смотри на меня вообще. Везде черный. Хорошо, да. пойдем у него спросим. А, ты не а. Слышишь, ты кого из нас назвал черный? Вот Короче... ваш черный кофе. Хорошего дня. Ничего. А, это ты черный. Это ты черный вообще. Ты черная жопа, блин. А, у меня хотя бы только жопа, у тебя все черное. Черный, черный. Сникерс. Слышь, Хач, ты чё, охренел? Сейчас мой парень с тобой разберется. Это парень? А я думал, это подруга. Я тебе сейчас пизды дам Сейчас только волосы соберу. Иди сюда, пидорас. Скажи, я волосы. Сейчас. Давай, я тебя жду. Давай. Сейчас волосы завяжу тебе пизда. Просто сейчас я только волосы заберу. Сейчас я тебя отпизжу. Только волосы поправлю, подожди. Я уже хочу тебя отпиздить! Давай быстрее! Ну сейчас волосы завяжу! Кардия, я, тут Сейчас я вам всем пизды дам, сейчас только волосы завяжу и пизда вам всем. Сейчас тебя иди. как зовут? Да. Моя сладкая за знакомство. Щас, сейчас, сейчас, я тебя хуяю Блять. Если бы не мои волосы, я бы тебя разъебал! Здравствуйте. Мы ведем свой специальный репортаж площади Зимнего театра города Сочи. Посмотрите на шикарную архитектуру. Это здание было построено в 1912 году. Потому... Че за хуйню здесь снимаешь? А, хуй его попросили. Да? Снимает... Шмолест? Да, он... работали на город Сочи. И вместе все а, всегда... Это сочинское телевидение? Да. Я вижу. Я по камере все понял. У вас дрявая камера, как очко. Вашей маме зад не нужен? Нет, нет, нет, не нужен. Что ты нужен? Что-то голос твой простужен. Мне чай горячий нужен. Иди что-то покажу. Я отсюда посмотрю. Деньги много я имею. Я с тобой гулять хотел. На тебе я поженюсь. Я женить бы не боюсь. Печку я твою прогрею. Я это делать не умею. А я тебе все покажу. Бро! Что ты ей тут предлагал? Ее замуж я позвал Он хотел мне печку греть Ты иди давай домой, ну а ты пойдешь со мной А зачем с тобой идти? Будем тебе печку греть Я все мусорам скажу Виу, виу, что у вас здесь происходит? Он мне печку греть уводит Будешь на него писать? Да Ах, Ах ты мусорская, мусорская блядь Как ты надоел со своим футболом! С утра до вечера, футбол и футбол! Ты о семье совсем забыл! Больше ты в этом доме футбол смотреть не будешь! О, футбол уже начался? Да, Левандовский в основе уже два гола забил. Уважаемое руководство российское, я нашел ценного сотрудника с Армении. Вот доказательства у него руки все на шибках Армении. Он не берет взятки. Покажи, как ты не берешь взятки, здесь много денег. Не беру взятки. Он не взял взятки. Он ценный. возьмите его. К нам в яду. Служим Бериане, Служим Россию. Служу России, служу России. Девушка, вариант с вами познакомиться. Пошел в жопу. Вообще-то у меня есть парень. Ну ладно. Прикинь, пока ты шел до своей машины, мне мой парень позвонил и сказал, что мы расстаемся. Слушай, иди в жопу с моей машины. Слушай, я сейчас в милицию вызову. Ты чё гонишь? Я на УАЗиках не езжу. А, выходи. Здорово, Ереван. А, о, камера. Здорово. Че, как дела? А, какие дела? Работы вообще нету, семью чем кормить. Ты государственный бизнес, какие цены подняло? Вообще невозможно так совать. Люди либо пешком ходят, либо пешком ходят. А, брат, мне по-моему заказ пришел ладно, все, давай, я поехал. Эй! А? Ты на чем вообще? Я на своей пока там То, что говорят, блядь, мужчина не должен пиздить девушек, блядь, они пиздят. Такого правила нет, блядь. Ты, блядь. Ты мой лох! Лошанок! Это мой лох. Официальный лох. лох. Кто сказал, что бедика? <свят> <свят> мой лошарочка. <свят> да не бей, блядь. Не црапайся! Тебе похуй, что мне больно было, да? Скажи, тебе без разницы, да? Почему у тебя нормы? Блядь, заебала, но блядь, убери этот телефон. Сколько можно, блядь? Убери его нахуй от меня. Почему? Потому что меня весь день, блядь, снимают. И ты сейчас начинаешь снимать. Дай спокойно Я говорю, у меня щеки болят. Спокойно, нахуй, дай полежать. У меня щеки болят, мне больно. Красная погода, э, вообще супер, солнце светит. В жопу по сигналь! Не видишь, я с подписчиками разговариваю. Рассказывайте, у кого какое-то строение? Э, ты че, охренел? Это ж моя сестра! Вообще-то я уже в разводе. А чего ты на вместе опять? А он себе новую тачку купил. Киосит, братан. Всем привет, меня зовут Серго. И я хочу доходить подписчиков. Поэтому я хочу разыграть вот этот вот прекрасный коттедж 600 квадратов с бассейном. Выставляйте меня в сторис. Я, естественно, рандомно выберу каждого, кто выиграл этот дом. А где хэштег? Ради подписчиков, мать отдам и выигрывайте. Кто меня будет отмечать в сторис с хэштегом Серго дарит хуйню, короче, тому по, отдам всю рыбу из этого озера. Нахуй все озеро тоже забирайте, только рандомно. Город Ростов-на-Дону, я его рандомно среди вас разыграю. уставьте ну, хэштег в пизду, уважение и контент. Главное, подписчики, и выигрывайте. Отмечайте меня, выиграйте Ростов. Это мои сестры, отмечайте меня. В сторисе я разыграю рандомно своих сестер. мне <свят> да. хэштег хуйню и отмечать меня в сторисе. Мораль всего ролика в том, что сейчас, короче, блогеры разыграют все, что имеет квартиры, машины и с хуем останутся. В конце этот хуй тоже разыграют, блять. Такой прикол. Я рандомно плоскогубцами вырву себе один любой зуб, и вы выкладываете меня в сторис, отмечаете мою страничку, и я рандомно этот зуб вам отправлю. Ставьте хэштег, похуй попаду в ад, но главное, чтобы были подписчики и все. И отмечайте. То, что говорят, блять, мужчина не должен пиздить девушек, блядь, они пиздят, такого правила нет, блять. Ты мой. Ты мой Лошар. Это мой лох, официальный лох. Кто сказал, что беденчик? Мой лошарочка. Да не бери, блядь, не царапайся! сказал, что Тебе похуй, что мне больно было, да? Скажи, тебе без разницы, да? Почему у тебя нормы? Бля заебала, ну, блядь, убери этот телефон. Сколько можно, блядь? Убери его нахуй от меня. Почему? Потому что меня весь день, блядь, снимают. И ты сейчас начинаешь снимать. Дай спокойно Я полежать. Я говорю, у меня щеки спокойно, болят. Спокойно, нахуй, блядь, дай полежать. Говорю. У меня щеки болят, мне больно. А, Часа. Вы вообще видели лица женатиков, блядь, которые 6 лет встречались, 4 года в браке, у них уже один ребенок. Они, блядь, все печальные какие-то, они ходят, мне их жалко. Они на любой тусовке вот так сидят. Боятся, блядь, прикол поддержать, шутку. То есть, получается... Она максимально недоебанная женщина. Все пиздец. Он максимально не нагулявшийся мужик, который, блядь, не видел нихуя, она ему за, запретила абсолютно все, блядь, в его жизни. Все, и они друг друга разъебали. Они живут не своей жизнью. Они друг друга теперь продолжают разъебывать до старости просто. Потому что он когда-то в нее влюбился, доказал своим друзьям, что должен на ней жениться, пиздец как. Добился ее, забрал, закрыл в клетке, испортил ей молодость, грубо говоря. Она согласилась, потому что в этом возрасте, говоря, она согласилась, потому что в этом возрасте хочется выйти замуж подружкам напихать, мол, я вышла, а вы нет. Через, блядь, два года, она у них все закончилось, страсть, хуясть. Они тошнит друг от друга, их объединяет только ребенок, блядь, и они ходят с кислыми ебасосами просто. Поэтому, чтобы жениться, надо, чтобы ты хотела быть мамой, а пальчик папой, тогда будет счастливая семья. По-другому пиздец, все, должно отношение строиться на уважении, блядь. Первое, вы познакомились, второе, вы подружились, третье, вы уважаете друг друга, Четвертая, блядь, вы только полюбили друг друга. Пятая, постель. Если в такой хронологии вы будете до конца вместе. Если нет, блядь, вы никогда не будете. Хоть одна цепочка из этого перечисленного нарушена. Вы друг друга будете гандошить. Сто процентов. Это видео не сможет повторить ни один пранкер. Отмечайте под этим видео пранкеров. И да, Литвин, братан, ты тоже это не сможешь повторить. Снимаем. Литвин хуй повторит когда. Литвин, повторяю, для тебя, братан. По центру мне должен удержать. Давай. Второй раз подряд, Литвин.